Ой, занимаюсь я очередной фигней сегодня. Взял ссылку на свой ролик «Жизнь соло стакан воды». Сижу, раскидываю его по всяким левым пабликам ВКонтакте. Ну, левым, чтобы вы поняли, они не связаны вообще ни с моим видеоблогом, ни с чем. Просто вот абсолютно левая там жизнь в деревне, там охота, рыбалка, вот куда-нибудь туда. В надежде, что какие-нибудь люди посмотрят ознакомятся, причистятся и поймут, наконец, что жизнь соло это круто, что это намного лучше, чем то, что нам с вами до этого предлагали и навязывали как единственно верный вариант. И вот в одном из пабликов одна дамочка посмотрела и ее бомбанула. Я не думал, что от этого ролика может бомбануть. Потому ну, что он такой спокойный, знаете ли, успокаивающий, умиротворенный. И мне прям нравилось над ним работать, там съемочки с квадрокоптера, все классно. Пишет, значит, дамочка. «Не желаю никому зла, но надеюсь, что автор данного ролика доживет до глубокой старости и поймет, что дом для престарелых или приют для одиноких – это не отдых в пятизвездочном отеле. Ха -ха. Так у меня и жизнь как бы не в пятизвездочном отеле проходит. И я как-то вот, ну там... Как-то вот живу, у меня квартира не пятизвездочная, дача не пятизвездочная. У друзей у моих тоже как-то все не особо пятизвездочное, но они стремятся, понимаете, стремятся. Ремонты делают, там расширяются, там, покупают всякие квадроциклы, гидрокоптеры и прочую хрень, в общем, чтобы улучшать свою жизнь и покатать меня, в том числе, на этой и на всей фигне. Так вот, значит, не отдых это в пятизвездочном отеле, где все включено, и рядом с собой захочет видеть родных и близких людей. Вот это, кстати, интересный момент, да. Захотите ли вы, находясь в гордом одиночестве, свободной старости, в умиротворении, в уединении, в такой медитации жизненной, да, такие? И тут такие родные и близкие папа дай денег там. Или дедушка, купи мне сникерс. <сíts> <сíts> такие родные и близкие. 95 внуков такие прибегают, и у тебя нету просто свободной минуты. Даже в старости у тебя нет времени на то, чтобы поддохнуть Ты должен бегать и покупать сникерсы. Я видел какой-то репортаж про... Одного мужика, у которого что-то там 20 с лишним детей, звать его Шаповал, он там целую деревню отстроил, у него там родственники, короче, вот эти все, вот они, вот его там сыновья повыходили, в смысле поженились, там дочери повыходили замуж, и они вот такую деревню отстроили, по-моему, даже назвали ее Шаповаловка. Вот. ну и в общем там люди такие все подхватистые бизнес умеют делать в общем живут нормально там коттеджи прям такие вот но этот дед говорит что у меня практически каждый день или через день это поход на чей-то день рождения потому что представьте 21 ребенок то есть у каждого из этого там ребенка свой муж или жена это еще 21 человек они все живут вот в одном околотке И они все тоже многодетные. У них там по 10, у кого по 15 детей. В общем, 365 дней в году дед просто тупо ходит на дни рождения. Ну и там пенсия у него какая-никакая есть. Он всю свою пенсию тратит исключительно на сникерсы. Там, ну, вот. У него нет свободной минуты, чтобы... Подумать о бренности бытия чтобы там по философству что-то изобрести вот он всю жизнь детей строгал вот ну ему возможно прикольно а тебе бы было так прикольно вот сидишь вот так вот и каждый день тебя дергают а ты вспомнил что у твоего там внука правнука ибн там ивана хорошо что не ибн а может и хорошо что ибн а, день рождения вот, ты вспомнил, ты купил ему Сникерс, слышь ты, дед старый. Ну так вот, Пишет она дальше. Хорошо, если отойдет этот автор, то бишь я, да, в мир иной, как его дедушка. То есть быстро и без проблем, Сердечко стукнуло и до свидос. Вот именно так я думаю, что я отойду в мир иной когда-нибудь. Когда-нибудь это все равно настанет. Но э, жизнь непредсказуема. И можно оказаться в такой ситуации, что окажешься прикованным к кровати на долгие годы вот я об этом хотел еще один определенный ролик снять о том что знаете вот мудрые люди они не попадают в передряги они не лезут на рожон вот об этом я бы хотел бы снять и рассказать что не надо излишне подвергать себя опасности нежелательно работать на каких-то супер мега опасных работах не надо ходить по темным переволкам в плохих районах по ночам ну да, ты, конечно, сильный, может быть, раскачанный. Знаешь, там это все джиу-джитсу, айки-до, карате. Но толпа в тебя уработает в любом случае. Ты ничего не сделаешь. Это в кино все красиво. Там Брюс Ли вышел, хрясь, хрясь, хрясь. Там толпа вся как в матрице. Пяу, разлетелась в стороны, да? И Брюс Ли такой, победитель или кто там, Нео. А в жизни-то все не так. В жизни это толпа гопников на тебя нарвется, да и, да, и хрен знает им, что надо. Может им просто поразвлекаться, поэтому ну, подвергать себя всяким таким опасностям. Зачем? Для чего? И потом, да, ты можешь оказаться инвалидом в результате такого избиения. Ты кому-то что-то докажешь, да. Ты будешь переходить, например, дорогу на зеленый свет, а там будет нестись дурак, а ты будешь идти такой и думать, ха-ха, я прав, а если он меня собьет, то его накажут. Ну, его-то накажут, ну, а ты будешь инвалидом до конца жизни, поэтому надо все-таки смотреть и понимать главное правило поведения на дорогах общественного пользования. Правило 3D. Дай дорогу дураку, пускай проедет. Ты успеешь на свое кладбище всегда. Ну, в общем, об этом надо снять ролик, подумайте, что об этом можно сказать в комментариях. Может быть, вы мне привнесете какое-то определенное вдохновение и какие-то умные мысли. Я в вас верю. Всем пишет девушка здоровья, а рядом, чтобы всегда были любящие, заботливые, родные и близкие люди. Да, там, дедушка, где мой снекерс? А почему ты не забыл? Когда у меня день рождения? По диджи, помни всех, да? А прикиньте, когда Новый год, как этот дед, он разрывается на них, на всех. Это ему надо там 450 сникерсов купить или что? За раз, да? Такой вот, камаз сникерсов подъезжает. И дети такие обожраны этими сникерсами. Дед, задолбал ты со своими подарками, ничего нормального подарить не можешь. Вот. И я этой даме отвечаю. Ну, а в чем Проблема. Построить свой пятизвездочный приют, раз уж на то пошло. Свой личный пятизвездочный приют на старость с преферансом и куртизанками, если тебе так хочется. Ну, понятно, что проблема в деньгах. Так тебе жизнь на что? Ну, бери, зарабатывай, стремись, там все, карьеру делай. Ну, и как бы я думаю, что я не один такой солист буду. Что будут еще люди, которые, возможно... Круче меня как-то реализуется в финансовом плане, дофига же таких людей, они что-нибудь придумают, построят для себя, я к ним, может, в гости приду, напрошусь на хвост по помирайку там устраивать, но это все будет через какое-то определенное количество лет, Фикова знает когда, ну, в общем... Чтобы я такой фигней не занимался, вы это посмотрите ролик «Жизнь Соло. Стакан воды». Репосните его куда-нибудь в соцсети, разошлите его друзьям. Вот мне кажется, он хороший. Мне кажется, он вот прям достоин того, чтобы быть распространенным среди населения. Ведь дамочек уже бомбит. Вот, это хорошо. Чувствуют они свою, э, так скажем, невостребованность, понимаете? Вот мужчины готовы выбрать жизнь соло, лишь бы не быть с какими-то Катями Шестаковыми, вот.